Скажите, пожалуйста, как во время войны должны вести себя люди с магическим сознанием? Объясню. Что-то невероятное творится с ведьмами с украинской стороны. Шабаши, круги, какие-то купола, проклятие на всех и на каждого, нескончаемый поток оскорблений мастеров школ на российской и белорусской стороне. Какие-то магические мапуляции, обнаженные к первым лицам и солдатам. И понимаю, я понимаю, что это только начало смены системы впереди по знакам будет жестче и сильнее. Но как вести себя при этом? Не обращать внимания э, уже невозможно, и в магические войны связываться смысла нет. Вот еще раз, коллега, в магии все уже произошло. Если вы маг, вы подниметесь над всеми этими дрязгами, будете находиться на той ветке мироздания, где все это уже произошло. Какое, какой смысл э, участвовать в прошедшей войне? А но это если ты маг. Если ты колдун, ты, конечно, сейчас вот и участвуешь. Вот в этом во всем, вот то, что вы описали, как действуют э, коллеги с э, украинской стороны, проклиная своих товарок со сторон других. Ведьма проклинает ведьму. Для ведьмы это совершенно нормально, потому что ведьма не маг. И колдун не маг. Он находится в гуще событий, он работает с людьми, он не может действовать по-другому. Если вы колдун, вы будете обвешиваться амулетами, ставить себе защиту и отпра отправлять ему зеркальную обратку туда, откуда пришло. И вот этим пинг-понгом вы будете заниматься еще лет 20. Если вы маг, вы просто подниметесь над всем и увидите, что это такое на самом деле. Не, конечно же, в этом участвовать не надо, безусловно. Поэтому вот еще раз, да, опять же... Об этом очень подробно. Первый и второй урок – общая теории магии. Они в свободном доступе. Внимательно посмотрите их, чем маг отличается от колдуна. Внимательно очень. Да? И тогда вам станет понятно, что маги не, не участвуют в этом во всем. Но ну, Не участвуют. Смысла нет, просто ну, и не, не вообще нет интереса, весь интерес уже сформирован, теперь осталось его только правильно распределить по пространству. Маги занимаются тем, что контролируют, чтобы этот алгоритм переноса был совершен правильно, по-честному, чтобы каждый перешел на, в реальность своей идеи, а не чужой. Вот то, что вы сейчас описали, это попытки не то, чтобы отстоять свою идею, хотя бы ее найти хотя бы ее найти. Но ведьмы ведут себя правильно. Ведьмы должны защищать свое племя. Что им еще остается? У них на племя напали. Право племя, не право. Есть за ними святая правда, нет за ними святых прав. Правду, как мы выяснили, у каждого своя. И обратная сторона делает то же самое, потому что на их племя нападают. Мы в своей правде, на нас нападают безобразие. Вот это, это не прекратится. Просто ну, люди выполняют свою работу. Не надо в это вмешиваться, если это не ваша работа. Снимайтесь своим делом. Все будет хорошо.